Сейчас мы с вами приготовим твердый домашний сыр. Он очень вкусный. Для этого вам потребуется творог 200 грамм, молоко 200 грамм, соль по вкусу и сода 0,5 чайных ложки. Я буду делать это в мультиварке. Наливаем молоко. И как только оно закипит, будем класть творог. Ну вот, молоко у нас закипело. Кладем туда творог. Качество сыра зависит от творога. Нужно хорошенько перемешать. И еще хотела я бы уточнить, что сыр получается твердый, а скорее всего его правильнее назвать ⁇ бавленный. Но он очень вкусный. Если вы попробуете, вы не пожалеете. И после него нет такой тяжести, как от магазинского. Вот сейчас нужно довести снова до кипения, периодически помешивая. Ну вот видно, как а, творог начинает плавиться. Как только творог закипит, ждем еще 3 минутки. Не забывайте постоянно помешивать. Вот. Уже нет ни одного комочка крупного. Творог весь растворился. Ну, он немножечко как бы свернулся. Ну вот, он закипел. Сейчас ждем ровно 3 минуты, чтобы он хорошенько прикипел. И после этого выключаем и убираем с огня. После этого ставим какую-нибудь емкость, душвак и застилаем несколько свое марли. И переливаем нашу сыворотку. Если вы хотите, чтобы ваш сыр был мягкий, то сильно отсаживать не нужно, только немножечко. Если вы все таки вы хотите, чтобы ваш сыр был твердым, то нужно хорошенько отсадить. Я в данный момент сделаю твердые. Вот получилась такая сыворотка. Далее вот эту сыворотку мы перекладываем снова в кастрюльку. Мультиварку в данном случае. И ставим на медленный огонь. Добавляем сюда соль. и соду и хорошенько тщательно все перемешиваем начинаем править наш сыр примерно плавила минуты две-три после этого выкладываем емкость Если, конечно, делать побольше творога и творога и молока, то у вас получится сыра побольше. У меня было всего лишь на 200 грамм и выкладываем в какую-то емкость, пока сыр не остыл. Вот, получился у нас такой твердый сыр. Забыла сказать, что чтобы не заветрился сверху, как вот у меня сейчас заветрился, нужно сверху было накрыть его пищевой пленочкой или пустым пакетиком. Но ничего страшного в данный момент. Вы не делайте такую ошибку. И сейчас нарезаем сыр. Вот смотрите, какой сыр получился. Он как настоящий твердый сыр. А, ну, это твердый плавленый. Немножко похож на гауду. Сейчас я покажу, что его можно еще натереть на терке. И он ничем не будет отличаться от магазинского. Но только, единственное, что он будет вкуснее. Ну вот, смотрите, вот я на мелкую терку его натерла. И сейчас еще на крупную на, натеру. Вот, смотрите, он получился вот на крупной терке. Ну, ничем не отличается от сыра, от настоящего. Только это, скорее всего, правильно выразиться, это будет настоящий сыр, а магазинский он все-таки идет для того, чтобы он долго хранился. Но такой сыр у вас долго лежать не будет. Вот он нарезан кусочками. Вот тут я схомала. Здесь крупная терка, здесь мелкая. Приятного аппетита и подписывайтесь на канал.